Пролитую слезу из будущего привезу, вставлю ее в колечко. Будешь гулять одна, надевая ее на, на безымянный, конечно. С первым утра а У меня слеза Жидкая Бирюза Просыхает Под утро Потом другой подберется, А надоест носить, будет что уронить, Ночью на дно колодца. Пролитую слезу из будущего привезу, вставлю ее в колечко. Будешь гулять одна, надевай ее на